Вас приветствует сумчатый эксперт. Задают много вопросов. А можно ли купить бюджетную сумку у вас в интернет-магазине? Он называет это сударыня. сумка, сумка здесь. Я говорю, что можно. Сумки российских производителей отличаются качеством. Однозначно, они уступают Китаю в плане цены. Но потому что нашим производителям необходимо выплачивать зарплату, платить налоги, аренду и всякое разное. Но смысл в том, что наша сумка является на сегодняшний день очень качественно, и носить ее можно не один год. Нужно учитывать тот фактор, что подкладка очень прочная. А наша все-таки Россия, я приверженец того, чтобы поддерживать нашего производителя, а остальное лично дело каждого. В общем, ближе к сумкам. У нас поступление в фабрики города Нижний Новгород. Фабрика называется «Дила». Моделей много, покажу. Четыре из них среднего формата. В основном те, которые наиболее продаваемые, носибельные. Носибельные потому, что их очень любят носить наши женщины. Те, которые привыкли к жесткой форме. Жесткая форма до сих пор остается востребованной и модной на сегодняшний день. Дизайн у нее абсолютно разный. Но вот у нас представлены более классические варианты в светлом цвете. Вот такая вот моделька, это серая, очень спокойно серо-бежевый цвет. Жесткая, выполнена очень аккуратно, везде широкое дно, есть удобный вход. Везде на, в этих сумках есть перегородка сельфик, и везде есть удлиненная ручка, которая позволяет сумку повесить на плечо, либо взять в руки. У нее четыре разных размера. Сейчас все покажу, все расскажу. На задней стенке кармашек на молнии, на передней маленький карман. На задней карман на молнии. Сюда войдет обычная тетрадь. Школьная. И легко закроется. Размер у этой сумочки. Взяла линейку, смотрите. 27. Донышко 12. И высота сумки 23 сантиметра. Вот такая красотка. Это одна из сумочек. Цена за сумку 1500 с учетом вашей подписки минус 10%. Есть размер, который побольше. Здесь вот такая планочка. Декором является украшение логотипа. И на передней стенке из дети сумочки украшены крокодилом. Крокодил матовый. Он довольно фактурный, очень приятный. Но задняя стенка. Внутри точно так же перегородка в виде сейфика, длинный ремень, который позволяет вешать на плечо. А размеры этой сумки давайте тоже измерю. Потому что спрашивают, какого размера. Я в описании под видео, кстати, везде пишу модели и размеры и цены указываю. Потому что кто не хочет пересматривать все видео, может на определенный тайминг нажать там фарками по номерам. И можно просмотреть конкретно определенную модель. Так двадцать три с половиной. Тридцать два. И дно должно быть 12. Да, дно 12. Так. Вот в эту сумку тоже входит тетрадка. А покажу, но она входит сюда прям впритык. Несмотря на то, что моделька очень маленькая, тетрадка все таки все же входит и застегнется. Вот, показываю. Кажется, она совсем маляпуськой. Но маленькая да удаленькая. Так, размер у этой малышки. Видите, здесь как выполнены подрезные вставочка серо бежевый треугольником и матовый серый крокодил. Так, здесь значит двадцать двадцать пять с половиной и дно двенадцать. И есть совсем маленькая, красивая. Ее берут не только женщины, но а и девочки. Дело в том, что такой цвет очень легко подобрать к любому типу цвету одежды. Серо-бежевый, очень спокойный, не вызывающий к себе пристального внимания. И размер маленькой сумочки он очень нежный. Вайбер, Ватсап, Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте. Мы есть везде, где вам удобно. Смотрите нас, подписывайтесь. Внизу в описании есть номер телефона. И здесь он тоже будет. I know you don't love me like you say you do